Бесплатные квартиры, спорт, равенство, лепота.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 Несмотря на то, что Советский Союз считается правопредшественником Российской Федерации, а большинство российских руководителей так и вовсе начинали карьеру в советский период, разница между двумя государствами огромна, а в чем-то они и вовсе являются полными противоположностями. И это порождает яростные споры о том, где все-таки лучше, хорошие стороны Советского Союза. Жилье. В СССР квартиры, как известно, давали бесплатно, хотя помимо этого существовала возможность купить за деньги кооперативную квартирку. Чтобы получить жилье, люди записывались в очереди. Продолжительность ожидания могла быть, конечно, разной. Кто-то обзаводился жильем за 2-3 года, а кто-то ждал десятилетиями. Зависело это от региона или места работы, в случае если жилье строил работодатель. В СССР на получение квартиры реально претендовали все нуждающиеся, а сам процесс не сопровождался снижением. Качества жизни. Поэтому, несмотря на некоторые плюсы постсоветского времени, например, новые квартиры в среднем стали значительно больше по площади, возможность обзавестись новым жильем для среднестатистического человека упала. Спорт Через 10 лет после окончания Второй мировой войны, Советский Союз стал, ни много ни мало, сильнейшей спортивной державой планеты. Каковой он и оставался до самого своего конца. Определяется это очень просто. Самые престижные спортивные соревнования в мире, на которых представлено наибольшее количество видов спорта, это Олимпийские игры. Они бывают летними и зимними. Так вот, начиная с соревнований 1956 года, в австралийском Мельбурне СССР выиграл 6-летних олимпиад по общему количеству золотых медалей а главный соперник сша всего три что же касается зимних олимпиад то их начиная все с того же 56 -го года ссср до своего распада выиграл аж 7 на двух других победили норвегия и гдр разумеется такие результаты были возможны только благодаря все системе спортивной подготовки вовлекающей так или иначе значительную часть населения страны равенство СССР строился как государство социальной справедливости. Поэтому одной из изначальных установок было выравнивание уровня доходов разных категорий населения. Критики советского строя презрительно называют это уравниловкой. Однако подобный подход позволял избавить общество от изорядной доли социальной напряженности. Например, в 86 году прошлого века оклад генерального директора крупнейшего производственного объединения в самой прибыльной отрасли промышленности к примеру, нефтетехнической, составлял 430 рублей в месяц. При этом минимальная зарплата рабочего по закону составляла 70 рублей в месяц. Итого, зарплата сотрудников низшего и высшего звена на огромном предприятии отличались в 6 с небольшим раз. Для сравнения, современная России глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в 2015 году получал по 8,5 миллионов рублей в месяц. Разница в зарплатах между ним и рядовым работником выходит намного больше, более чем в 100 раз. Помимо разницы в доходах, несравнимой была и структура собственности. В СССР частной собственности не существовало. Армия СССР был одной из двух мировых сверхдержав. На вооружении состояло почти 64 тысячи танков. Это больше, чем во всех остальных странах. Ракетно-ядерный щит включал 1200 баллистических ракет на суше и 62 атомные подлодки на море. Численность вооруженных сил после войны доходила до 3,7 миллионов человек. К концу своего существования по общей численности она превосходила единственного конкурента армию США в 2,5 раза а по количеству ядерных боеголовок более чем в полтора раза. Идеология к советской идеологии можно относиться по-разному. Очевидно, что она оказалась не жизнеспособной и погибла, попутно разрушив основанную на ней страну. Наверное, это было неизбежно, учитывая, что у нее изначально был срок годности. Пришедшие к власти большевики обещали в обозримом будущем построить коммунизм. Назывались сроки в 10-15 лет, а Хрущев объявил, что цель будет достигнута к 1980 году. Когда этого не произошло, стало понятно, что проект завершился неудачно. И продолжать нет смысла. Тем не менее, идеология в СССР была. И на ней основывались великие свершения советского народа. Люди знали, что живут во имя чего-то большего. И ради прекрасного будущего прикладывали усилия в настоящем. Даже во времена застоя, когда вера в коммунизм начала стремительно улетучиваться, многие не считали порочной саму идею, а винили в ее искажении неправильных руководителей. Образование. Во времена СССР дети, окончившие 8 и 10 классы, с большим желанием шли получать специальности токарей и сантехников, например. В те времена шли учиться на космонавта, физика, а также на химика, биолога, учителя, врача, инженера, шахтера, агронома, художника по призванию или за идею. Занятость. В СССР не было безработицы. После окончания университета было распределение. При этом выпускнику предоставляли выбор, куда он хотел пойти работать, причем по специальности. Наука. В СССР была мощнейшая наука. Примерно половина ученых и инженеров мира трудилась в Советском Союзе. СССР первым на Земле запустил в космос человека и вторым испытал атомную бомбу. Отдых. Право на отдых было не пустым звуком для советских людей. В 1988 году в стране работало 16200 санаториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали частично. Медицина. Всеобщая и бесплатная медицина в СССР достигла пика своего развития к середине 80-х. На 10 тысяч населения приходилось по 100 врачей. Была введена обязательная диспансеризация. Уверенность. Да, граждане Советского Союза были уверены, что ничего с ними и их страной завтра не случится, что они также будут работать, также кушать, их страна также будет развиваться. В Советском Союзе отсутствовало то, что сейчас принято называть «общество потребления». Люди жили совершенно другими вещами, они ценили другие вещи, проще говоря, у них были другие ценности. Например, в СССР была распространена практика, когда ты собираешь макулатуру, сдаешь ее, и за это у тебя появляется возможность приобрести трехтомник Александра Пушкина, например были совершенно другие социальные связи народ был более открыт к общению никакой социальной замкнутости в ссср не стоял национальный вопрос с такой остротой как сейчас люди спокойно передвигались по стране чувствовали себя одним народом также к плюсам еще относят и цензуру да она существовала и довольно жестко но она оказывала еще и очень хорошее влияние на кинематограф на мультипликацию на детскую литературу и так далее это заключалось в том, что всякую туфту -ту пресекали, халтуру запрещали, это все не пропускали. Таковы вот плюсы Советского Союза. На сим позвольте откланяться. Скоро увидимся вновь. До свидания.